И, ребят, я извиняюсь за звук в этом видео. я постарался что-то с этим сделать. Дело в том, что микрофон на моих старых наушниках умирает. Я думаю, вы это прекрасно слышите. Ну, да. К сожалению, вам придется слышать вот такой вот звук. Я ничего с этим не смог сделать. Но ничего, скоро куплю новый микрофон. Надеюсь, все будет нормально. Ладно, смотрим. Всем привет, с вами снова Окси, это снова Севтэйдж, четвертый эпизод. Поехали. Сегодня я хочу максимально продвинуться по сборке. Мы уже долго сидим на ревуэре, пора переходить в первую. Давайте начнем с простой очивки. сделаем седло. Готово. Давайте его сразу же протестируем. На моей игре вроде лошадь была. Давай. Эм, не в дерево. Ладно. Поехали домой. Сделаем для нее отдельный закон. Теперь ты будешь жить тут. Кстати, сегодня я хочу выполнить все достижения нулевой А пока давайте сделаем колесо. Так легко. В таком случае сделаем сразу две штуки. Два колеса нужны для крафта повозки, вот она, простой крафт, крафтим, готово, по сути эта повозка, э, эта повозка является двойным сундуком и поэтому можно сюда разложить кучу лута, а дальше у нас шестерня, такой у нее крафт, М -м. для ее крафта нужны зубы буфалы и красный кетр. ладно Перед шестерню сделаем специальный ножик. Теперь ставим столб. Высекаем основание тотема. Дальше выбираем какое-нибудь животное. Например, буфало. И высекаем остальную часть тотема. Все. Наш там готов. Теперь можно бегать вокруг него. Молиться. Ну, что обычно там делают все? Да. Теперь сделаем музыкальные инструменты барабан по нему можно изучать теперь флейта нее можно дуть и погремушка ей можно трясти и нам дали книжку для изучения этого мода давайте сядем в тележку и почитаем ее <с Galaxy> <сcoff> <сcoff> ну, все понятно у нас есть тотем у нас есть музыкальные инструменты мы на них играем и проводим всякие ритуалы да. первый ритуал который нам нужно провести это танец буфала он превращает ближайших коров в буйволов да, выбираем барабан выбираем колокольчик и начинаем играть нам нужно чтобы верхняя полоска полоска музыки заполнялась быстрее чем нижняя полоска. Похоже, это неудачная попытка. Да. Попытка номер два. О, святые боги буфала. Два буфала есть. Маленьких. Кстати, помните эту воронку? Так вот. Для ее крафта тоже нужен красный кедр. И надо бы его получить. Сажаем саженцы возле потема. Угака. Угака. Ритуал закончился. И да, саженцы превратились. Можно провести еще один ритуал. не овкьели. Он ускоряет рост всей растительности рядом. И деревья должны вырасти быстрее. И теперь деревья должны вырасти. О, да. Рулим. Давайте сделаем для Буфала отдельный загон. И просто ждем, пока они вырастут. Раз, два, три. Магия монтажа. Все буфалы выросли. Кроме одного. Майнкрафт жесток. И совтыч тоже. Их придется убить. Я вам не буду показывать. Мне пришлось это сделать. А где корова? А -а -а -а, корова сбежала. Окей. Ну ладно. Зубы буфала добыты. Пора сделать шестеренку. Шестеренка готова. А теперь давайте сделаем еще одну очень полезную вещь. Миллстоун. Для него нам нужна куча камня. Ладно. Крафтим. Миллстоун готов. Вообще, это более продвинутая версия нашего гринстоуна. Чтобы использовать наш миллстоун, нам нужна ручка от него. Она делается из шестеренки, камни и палок. И нам осталось всего несколько ачивок это убийство босса и крафт трех вещей давайте сначала сделаем воронку она довольно просто делается и самый главный прикол этой воронки в том что она нагревает блок стоящий выше то есть можно использовать печки гриль который использует огонь в деревянном помещении и ничего не будет. Ничего не сгорит. Все будет хорошо. Сначала раздробим уголь. О, пыль готова. Дальше делаем воронку первого уровня. Воронку второго уровня. Кладем зуб акулы. Шадо гем. Графтим. Воронка готова. И нам осталось всего три ачивки. Сначала... И я хотел бы видеть босса. Боссы зовут Байкок. Это злобный дух в обличии скелета. Насколько я знаю, он довольно опасный. Но для его призыва нам нужно сделать флейту из кости орла. И вот тут начинаются проблемы. Орлы просто так в мире не спавнятся. Чтобы получить орлов, нужно с помощью специального ритуала превратить попугаев в орлов. Попугаев я не видел, джунгли я тоже не видел. Ну что, в поход? Ладно, к походу я готов. Пошли. Что oh. это джунгли? Неплохо. Высаживаемся. Давайте пометим. Возможно, мы сюда вернемся. А там у нас болото. Да. Попугаев тут будет сложно искать. Здесь э, куча растительности. Попугаи маленькие, незаметные. Ладно, попытаемся арбузики заберем с собой о, попугай здорово не хочешь со мной? давай о, отлично хочу еще попугая идем сюда садись Скриншотик. о еще один попугай идем сюда, пойдем с нами и еще один Давай. Все. Теперь надо найти место для проведения ритуала. Так. Что за руины? Откуда? Так. М -м -м. Давайте лучше убежим от него. М -м -м. Так. Вроде оторвались. Нет. Нет. Ну, давай, давай. Что ты можешь сделать? Так. Прости, попугай. Ладно, давайте лучше бежим отсюда. Ставим тотем. Садись сюда. Ты останешься попугаем. А ты у нас станешь орлом. Садись сюда. Какой я молодец, однако. Для проведения ритуала. нужны колокольчики. Так, это мы уберем. А я с собой колокольчики не взял. Да. Я молодец. Ну ничего. Скрафтим. Вешаем колокольчики. Ну и все. Можно проводить ритуал. Давай. Почти. Почему ты не двигаешься? Mm. Ладно. Попробуем другую тактику. Ну. У него сейчас получится. Почти. Почти. Это. Почти. Почему ты не двигаешься? <почти> давай, сейчас нужно получиться. Давай, давай, давай, давай. Надо проверить. Кажется, он не превратился. <почти> а теперь, давай, давай. Удачная попытка номер 5. Да. Так, я случайно начал какой-то другой ритуал. И... У меня какая-то другая фрита теперь. Окей. Так. Вот сейчас получится. Да? Давить? Давай, давай, давай. Ооо. Наконец-то. Привет, Орел. Сэфтэч очень жесток. Его придется убить. Прости Так, я его убил. Не выплываю. Перорло. И его кость. Ладно. Давайте скрафтим эту флейту. И послушаем, как она звучит. М -м. Довольно красиво. А другие звуки есть? Красиво. Пошли домой. Здесь относительно недалеко. Попугай, ты где? О, второй. Вот он. Идем сюда. С первого раза. Пошли с нами. Вот мой дом. Наконец-то. Ладно. Не забываем про Байкока. Чтобы его призвать, нам нужна флейта из костерла. Мы ее получили пошли призывать на всякий случай закопаем животных вдруг он их захочет убить так животные будут в безопасности надеюсь стоять давайте сделаем какую-нибудь убивалку простенькую дефолтную копаем небольшую ямку и обносим ее стенами вот можно в, я в эту ямку спуститься. И по идее моб тебя не видит. Гениальная постройка. Я мастер. земли земляных коробок. Но перед призывом босса. Давайте сделаем еще один ритуал. Танец войны. Он нам даст силу и скорость. Я думаю это будет полезно. Все. Теперь можно призвать босса. И давай, давай, давай. Как и попытка номер три. Еще раз. Mm -hmm. Я зол. Mm -hmm. Так, хорошо идем хорошо идем да всего-то 10 попыток так вот и босс так, воу э -э, серьезно? его можно так легко убить с помощью дефолтной убивалки <свист> босс убит рачивка выпугана я понимаю я его убил нечестно но блин Лук на 14 дамага. Он убьет меня с двух выстрелов. Кстати, ауки. Давайте его протестируем. Целимся. 10 дамага. С двух выстрелов паука убил. Неплохо. Давайте откопаем наших бедных животных. Они там, наверное, уже устали сидеть. Ладно. Босс убит. Осталось выполнить всего два достижения. Это сделать одну часть печки. И другую часть печки. И потом. Древайра будет завершена. Немного не очень интересного фарма. И беготни с разными механизмами. Крафтим первую часть печки. Выкладываем крафт второй части печки. Осталась воронка. Как только мы подберем эту печку. Мы перейдем в первую эру. иди сюда. Идем сюда. Садись. Ну что, готовы перейти в первую эру? Давайте. Три. Два. Один. Пролаг. Юху. Мы перешли в первую эру мир обновляется появилась куча всего нового нам дали книжку и открылась новая вкладка давайте в нее заглянем так посмотрите, что там будет и сразу мы видим много чего интересного это нормальный верстак нормальная печка нормальные зундуки даже мотыга ладно не будем портить впечатления от следующей серии. С вами был Окси. Два попугая. Три собаки. И четвертая серия с Ft. Пока.